Это прокси. Это... Это... Это... Нам выдали газету на испанском языке и сказали найти мужской род и женский род. Друзья, закончился у нас урок только что испанского. Это уже пятый урок в следующий раз мы встретимся в понедельник очень много всего учим распечатали нам вот такое вот пособие здесь э, множественное число единственное число сингуляр плюраль феминину, маскулину в общем все конечно я уже видите как уже начинаю вникать во все эти правила домашнее задание задают находить э, Женский и мужской род читать, сказали читать. Мы, кстати, вчера писали диктант. Сегодня, вот вы видели, я показала кусочек, да, нам раздали газеты на испанском языке, и мы на испанском и мы выискивали, где мужской род, где женский род множественное единственное число но он говорит это должно на автоматизме быть в общем каждый день каждый день тренируйтесь очень интересно преподает очень интересно рассказывает он сам он сам учитель он сам профессор профессора как он говорит он учитель испанского языка он заканчивал университет поэтому видно вот настолько вот четко все разбито у него он четко все как-то сложно все рассказывает и вот, знаете как по ощущениям моим заострять внимание на том на чем нужно заострить внимание и вот прорабатывает много раз вот одно и то же то что нужно проработать то что должно отложиться у нас всех вот как-то это ну не знаю очень хорошо преподает прорабатывает с каждым человеком и я думаю что результат будет вот пока нас не переселят <laughs> надо учиться так на следующий раз задали задание выучить фрукты, выучить овощи, вот предлоги повторить, читать, находить мужской женский род. Вот я, кстати, смотрите, чтобы мне легче было. Человечка нарисовала и здесь подписала части тела. Вот так учу. Потом по принципу... вот Мы предлоги учили. Я по принципу сделала, как Марк Ренат. Им так по-английски рассказывали. Вот ну, в виде там считалочек он, анде, ове, он, анде, ове, так, next to, between, когда вот вот, вот, вот, ты показываешь руками. То же самое и здесь. Я вот поподписывала, дебахо, in sobre, dentro, это внутри, аля де реча, искверда, инфранто. Детраз, Короче говоря, вот так продвигается моя студенческая жизнь. Я рада. у тебя я записываю. Все, сейчас подъедем, наверное, развеемся в парк. Вот такая голова квадратная. Ехали в парк, 10 минут езды от нашего дома, еще смотрите, что у нас есть, сейчас покажу. Смотрите, нам подарили коляску для Яны, <laughs> Ян довольный, а то он все время уставал, все время мы, по... мы походим где-то минут 10-15, а он, я фух, я фух, теперь уже фух не будет, у нас есть наша колясочка. Такая наша мы мы ее вчера, да, класс, мы ее вчера постирали, так что все, круть. Такие колеса вроде уверенные. Вот, вот, вот, вот. Три коляски таких привезли одинаковых. Сережа долго говорил, не надо брать, а я думаю, это да нет, так как мы будем выезжать часто в парк, есть гулять, поэтому нужно взять. Ты уже садишься? А тут нет, правда ручки, да? Или ты, б... или ты не брал, или не было? Да, вот это было. Понятно. Ты сразу садишься, Ян? Да. Садись. Нет. На, Марк. Подожди, ничего не нажимай. Держи меня. А -а -а. Сейчас я тебе помогу, давай. Мама. Вот Опа. Я, я закрываю, тебе твой дом. Ты что, ты в машине будешь ехать? У тебя да. твоя машина? Да. Ну так ты крутой парень. А ну. Что да, просто, да, что понесите, ну что, поехали? Да! Так, ну давай, вот сейчас травкой. Где ограждено? А мы вот сюда. Я думала, сначала сверху он как лабиринт, такие вот кусты, но, но это аркой высажено, растения высажены аркой. Ух ты! Я думаю, это еще цветет когда, это вообще красиво очень. Парк назван в честь короля Хуана Карлоса. Парк современного искусства. Так по весеннему красиво. Еще не на всех деревьях есть листочки. Так устрицы цветут. и обезьяны сразу куда-то лезут. А точно что современное искусство. Металл, металл, кругом металл и плющ. переводить вот мы заходим сюда со всех сторон у нас водичка ребята вы медитируете на да, вода пойди чисто Да. Даю руку, давай. Топ, топ, топ, топ. Ай. аккуратно. Спуск такой крутой. Да что вы кричите, смеля увидели. Так что за цветочки Таню и на глазке? Здесь тоже. трава сочная да такой да цветок. ты посидишь здесь, да смотри как выстрижено. да садись папа рядом пойдем на площадку через мостик сейчас пройдем и я тебе дам хлеб булочку дам не хлеба не хлеба булочку Берешь. Как-то. Давай ручку. А мы на веру, да. да. Сейчас дам. Мальчики, держитесь. Каролина. Ребята. Темно, да? Ой. Смотрите, тут уже ровная Ой. дорожка. Мы сейчас через мостик пройдем. Красиво, смотри, ты такой вид. Я не верю своим глазам. Вы смотрите я не знаю, передаст камера карт вот это рыба не это ну на крокодила не похоже но рыба огромная Какая -то точно да вон смотри тоже вон это вон Вон они подплывают к мостику, смотри, видишь? Мы бежим, бежим, бежим смотреть на рыб огромных. Этот мост мы перешли. Ух ты, вот они, это карпы. Да я вижу, здесь тоже их много. Хладиться. Красота. А как их нос. Подальше бросать. О, съела. Пылесос такой. Оп-оп. Да, это карпы. Или бюлан, как ну, есть еще ванная. такая. Пылесос. Ну, наверное. Нет, Пылесос. по чешуе, наверное. Или э, как еще рыбу называют? Прингаз. Нет, не такой. корабль. Еще вон один. Ложись. Эрмоса. Ребята плывут на байдарках. Это профессионально, да? Занимаются. Понятно, не в костюмах. Смотрите, как красиво. Фонтаны пахнет. Стоп, встаю, да. Ты спускаешься? На. Ух, запах приятный. А напротив сразу оливковый сад. Там вот столики, скамеечки. Как понимаю, на пикник можно приехать. Я иду, рассматриваю. Так нужно будет приехать сюда и пособрать туда если мы еще будем здесь. Вот я Серёжа уже говорила, здесь такой цвет неба насыщенный. Вот что утром, что ночью. Извините, взгляните, какая олея необычная. на итальянскую похожа, вот как в Италии. С одной стороны кипариса, а с другой стороны оливки растут. Вон один заяц, вон, вон он в кустик, вон побежал. Ага. Ребята, мне же не кажется, смотрите, сколько зайцев. Смотрите, сколько их. Не видите, не видите последних зайцов. Это так необычно. Да их тут много. Uh -huh. Uh -huh. Sí? Смотрите, какая скульптура необычная из бетона. <ам> Пальцы торчат. Вот Надеюсь, сегодняшнего дня будет менять тепло. Вот это Куан Карлос. Может быть. Карлоса.